Что нужно принять во внимание до того, когда вы будете открывать где-то счета, переводить деньги и покупать, инвестировать в те инструменты? Нужно посчитать, какой же капитал вам необходим и насколько его должно хватать. Понятно, что мы говорим о возрасте, о предполагаемой сроке дожития и так далее. Нужно понимать, вы этот капитал хотите передать по наследству или ваша цель, как вот часто звучит, да, у финансовых планировщиков, последний доллар потратить в последний день вашей жизни. И вот тогда понимаете, что максимально рационально для себя вы распорядились этими деньгами. Есть такое понятие, как коэффициент замещения. То есть э, по-простому это какую, на какую долю от того дохода, который вы зарабатывали, когда работали, подновили активный образ жизни, вы планируете рассчитывать на пенсии. Ну, условно, вы зарабатывали тысячу долларов, а на пенсии считаете достаточным, 800, вот тогда коэффициент замещения 0,8. На всякий случай скажу, что ну, считается там 0,4 это ок, это к чему хотят стремиться там, да, страны там, в своих пенсионных планах, а 0,24 это факт, то есть вот, прикиньте, да, это получается примерно в 4 раза такая ступенька в уровне жизни или в уровне свободного капитала или свободных средств ежемесячных. Живете вы на сумму х, Выходит на пенсию наш человек да, и живет на x на 4. То есть, в общем-то, можно легко смоделировать для себя, пожить месяцок и, наверное, на, в таких условиях. И мне кажется, это лучшая мотивация, которая дает ответ на вопрос, а зачем вообще всем этим заниматься, зачем инвестировать, зачем формировать свой капитал. Нужно подумать о сумме изъятий. Сколько в год, то есть, чтобы представляли, накопили вы условно какую-то кубышку, да, сколько вы будете в год изымать. Это тоже нужно как-то для себя представлять. Мы сегодня это разберем. Нужно понимать, какой у вас временной горизонт до той точки, когда вы начнете получать пассивный доход. То есть У вас впереди год 5, 10, 20. Это очень по-разному будет сказываться на том, как вам поступать сегодня в текущей ситуации. Нужно учесть риск инфляции. То есть знать, что деньги во времени меняют меняются, и стоимость, скорее обесцениваются. Нужно для себя ответить на вопросы, какую волатильность вы допускаете во время роста капитала, то есть понимая, что еще этими деньгами вы не будете пользоваться, например, долго, но готовы ли вы терпеть просадку 20, 30, 40, 50 там, процентов или это для вас ну, запредельные риски и, собственно, понимать, какую же волатильность вы для себя допускаете во время получения пассивного дохода. Нужно ответить на вопрос, где вы будете проводить зрелые годы. Это важно, потому что вы можете зарабатывать в Беларуси. Это сейчас то, с чем столкнулись, наверное, там большинство айтишников, которые зарабатывали, ну, собственно, мировые зарплаты и жили в достаточно бедной стране. И чувствовали себя неплохо. Переезд в другую страну при том же заработке принципиально меняет уровни жизни. Расходы выше, налоги выше. Ну и, соответственно, да, уровень жизни тот же позволить уже, наверное, не каждый сможет. Ну и, собственно, понимать, в какой юрисдикции происходит, будет происходить инвестирование. Это тоже нужно учесть еще с точки зрения и долгосрочных планов, чтобы не оказались у вас условные инвестиции заблокированы в другой стране, и вы там не резиденты, и вы там никто, и звать никак, да, в реале сегодняшнего дня.